Привет, меня зовут Роман Стальмах, я живу в Лиссабоне уже больше шести лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете переехать в Португалию, зайдите на мой сайт visportugal.com, там больше 160 полезных статей для тех, кто планирует переезд в Португалию. А еще там специалист по иммиграции, юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчик и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. А сегодня мы приехали в Харьков, в Украину где уже два года живет коренной португалец. Узнаем, что он здесь делает и как ему живется в Украине. Помнишь свои первые впечатления, когда ты приехал в Украину два года назад? Про страну? Про страну, про людей. Ты знаешь, люди всегда говорят про другие страны. Ничего о них не знают, но всегда хотят высказать свое мнение насчет других стран. Эта страна такая, а это другая. Когда я приехал в Украину, я поменял в себе это. Я решил, что не хочу говорить о месте, в котором я не жил. Харьков — культурно богатый город, и ничего, что я слышал про Украину или Россию плохого, я не встречал здесь. И это было большим сюрпризом для меня, потому что многие вещи здесь отличаются от того, что вы встретите в Португалии. Когда я гуляю, я слышу тишину. Люди с уважением относятся друг к другу. Здесь? Да, здесь. Когда я иду в ресторан и закрываю глаза, мне кажется, что ресторан пустой. Но это не так, он полный. Но люди общаются тихо, уважая личное пространство других. Если вы пойдете в ресторан в Португалии, вы увидите, что люди громко разговаривают. Это страна с более эмоциональными людьми. Такое поведение людей в Украине очень приятно удивило меня. Потому что я почувствовал себя как дома здесь. Мне здесь на самом деле хорошо. Но я не люблю оставаться в комфортной зоне. Сейчас я здесь, но если надо, я пойду в другую страну или в свою страну, в Португалию. Сейчас я говорю откровенно. Харьков очень приятный город. Ты тренируешь украинских детей, детей из Харькова. У нас сейчас примерно 100 детей и 3 тренера. Моя задача заключается во внедрении методологии клуба «Бенфика» в процесс тренировок ребят в Харькове. Иногда я сам выхожу на поле и тренирую ребят. Но я не люблю делать это часто, потому что считаю, что это может быть воспринято неправильно теми же ребятами. Мол, нас тренирует португалец — это хорошо, а когда украинские тренера — не очень. Я работаю с топ-тренерами здесь. Это парни с большим опытом в футболе. Сергей Кандауров, он играл за «Бенфику», за сборную Украины. Горяйнов, звезда футбола из Харькова, он был вратарем металлистом много лет. Мы всегда вместе обсуждаем тренировки и работаем над ошибками вместе. По сути, моя задача — контролировать выполнение стандартов в Бенфике. Как ты нашел этот проект? Ты хотел работать в Украине? Это было неожиданно. Я работал тренером в клубе в третьем дивизионе в Португалии. И у меня были хорошие результаты. К тому же до этого я работал в Бенфике, поэтому в клубе меня знали. Мой друг Рикардо, он тренер и мой бывший руководитель, пригласил меня на встречу и сказал, «У нас есть интересный международный проект для тебя». После этого я встретился с моим уже теперешним руководителем Давидом, моим большим другом и профессионалом. И он сказал, мол, есть проект как раз для тебя, поезжай в Харьков на две недели и после этого принимай решение. Я провел здесь две недели в июне два года назад и мне понравилось. Человек, который открывал школу здесь по франшизе познакомился со мной, мой опыт ему подошел и так я попал в Харьков. Друзья, если вы только начинаете изучать европейский вариант португальского языка, я рекомендую вам сразу же обратиться к профессионалам своего дела из Центра языка и культуры португалоговорящих стран. Ребята из Центра преподают португальский онлайн, делают это очень-очень качественно, экономя наше время, деньги и силы. Для учеников с нуля я предоставляю целый месяц пробных, бесплатных онлайн-занятий, чтобы у вас была возможность прочувствовать на себе весь учебный процесс и увидеть достигнутые результаты. Регистрируйтесь на сайте ⁇ Португалист онлайн ⁇ и незамедлительно приступайте к изучению языка. Давайте, давайте уже. Учите португальский и приезжайте к нам в Португалию. Ты встретил здесь свою жену, украинскую девушку? Как только я приехал сюда, общался со своими друзьями из Португалии, я им говорил, я приехал в рай. Я никогда не видел ничего подобного. Когда я шел в парк или в рестораны, я не видел мужчин, только девушек. И украинские девушки, они очень красивые. Но вначале я работал очень много, и у меня не было времени. Может, в субботу немного, чтобы расслабиться. В один день я увидел Анну. Зеленые глаза. Она посмотрела на меня, я посмотрел на нее. Мы улыбнулись. Я спросил, мол, ты говоришь по-английски? Она говорила по-английски и предложила выпить кофе. И так у нас все и началось. Она была связана с футболом, работала в Металлисте много лет. Три-четыре года. Поэтому она знала, как занять мое внимание. Потому что она знала разных людей из футбола. Итак, мы начали проводить время вместе. Сейчас у нас маленькая дочка 6 месяцев. А ты видишь, что э, его бытовая жизнь отличается от бытовой жизни обычных украинских парней очень сильно ментально да и мы с этим часто сталкиваемся у нас есть определенная борьба но я вижу что он старается он меняется он совершенствуется он черпает из нашей культуры положительные моменты вы общаетесь же по-английски в этом тоже языковой барьер присутствует. Тяжело объяснить, что мы хотим друг от друга. Иногда. Ну, прям такие мелкие детальки да, какие-то, мне кажется, это, это просто невозможно, очень... Да, невозможно, да, и перевести, и достучаться, объяснить. Ну, работаем. Но ну, я думаю, что это, наверное, работа ну, навсегда. То есть, всегда надо будет работать. Да? да. Здесь женщины всегда с цветами. Здесь отношение к женщинам абсолютно другое. Здесь не так, как в Португалии, когда пара — это союз двух партнеров, И мужчина должен заботиться о своей женщине, цветы, открывать двери, и все это. Я слышал об этом когда-то от моей мамы, это более традиционно. Наши девушки в Португалии, которые живут с португальцами, и они говорят, он португальцы, мол, не умеют ухаживать, там цветы не дарят. Мол, у них все там 50 на 50. То есть каждый платит за себя, понимаешь, в ресторане. Да. Это правда, мы очень долго к этому шли. И э, я говорила, что вот цветы, их нужно дарить, их нужно покупать. И это пришло со временем, и теперь практически каждую неделю он приносит мне цветы. Серьезно? Да. И, но это был процесс, который занял определенное время, и теперь он покупает цветы. А есть еще какие-то моменты, которые, над которыми ты работала да. вот сознательно, как вот над цветами? И вот получилось. Много чего получилось, да? да. Например. Поведение. Ну, то, что можешь В моменты а, ухаживания, подавать ручку, открывать дверь. Этого не было. Ну, как-то не, не принималось. За... И ты прям так говорила, слушай, ну, вообще-то лучше понимать. Всегда бы все дверь. говорю. Что нужно, что я люблю, что я вижу. Я думаю, что люди должны общаться. Как он поймет? Он же не попадет в мою голову ну, и... да они прочитают мои мысли, все нужно рассказывать, что мне нравится, что мне не нравится. И, мы... И так же он говорит, мне это не нравится, а вот это мне нравится. Это ментально немножко да, отношения строить тяжело, возможно, да, Европа, Украина, да, но это все возможно. Девушки наши, которые вышли замуж за португальцев, у которых есть дети общие, они говорят, что португальцы очень классные отцы. Прям вот 100% на, ну, на миллиард процентов лучше, чем в Украине. Я не могу сравнить, потому что это мой первый опыт в жизни ребенка, да? но я вижу замечательного отца, заботливого, внимательного и очень большую любовь. То есть он не может нарадоваться. да. Хотя это не первый ребенок, и он любит и свою первую дочь, и вторую дочь очень сильно и одинаково. Есть определенные стереотипы про украинских женщин и девушек. Мол, девушки хотят найти какого-то иностранца, чтобы выйти замуж и уехать за границу с ним. Я думаю так, если я девушка, я иду в ресторан, иду в парк и не вижу мужчин. Почему я не могу мечтать встретить человека, который сделает меня счастливым? Это естественно. И у вас это есть немного в культуре. Девушки все время следят за собой. Родители говорят, мол, надо выглядеть хорошо, может быть, ты встретишь своего мужчину сегодня. Еще один стереотип про Украину касается еды. Украинская кухня. Сало. Ты знаешь, что такое сало? Я обожаю сало. Серьезно? Да. Люди здесь закусывают водку салом. Немного водки и закусить салом. Идеально для желудка. То есть ты тоже закусываешь салом? Да. И что ты думаешь, люди его постоянно едят? Мне кажется, что у людей всегда есть немного сала в доме. Если сравнивать сало с чем-то в Португалии, что это может быть? У нас тоже есть эта штука со свиньей. Я имею в виду с точки зрения важности продукта в холодильнике. С точки зрения важности, наверное, в Португалии в холодильнике всегда будет масло и шарису. У тебя всегда будет в холодильнике немного сливочного масла и шарису в Португалии. А что ты думаешь про борщ? Ты пробовал борщ? Борщ — это главная еда. Если у вас есть человек, который может сделать правильный борщ, это будет восхитительно. У борща длинная история. Люди всегда стараются сделать хороший суп за небольшие деньги, сделать его вкусным и питательным, правильно? И мне повезло. Люди, которые готовили мне борщ, умели это делать. Мне понравилось. Жозе, теперь я должен проверить твой уровень украинизации. Ты живешь здесь уже два года. Ты уже частично украинец. Да, у меня дочь, у меня жена, я люблю Харьков. Да, я, наверное, уже немного украинизировался. А еще у тебя крутая рубашка. Да-да, каждый раз, когда я надеваю эту рубашку, люди восхищаются мной. И я надеваю ее с любовью, потому что людям она тоже нравится. У меня для тебя есть одно испытание. Я приготовил для тебя настоящую, на 100% украинскую машину. Вот она. Я дам тебе ключи, и твоя задача попробовать с ней справиться. Это настоящее испытание. Да, но ты должен через это пройти. Сейчас посмотрим, что ты сделаешь. Ты сделал это? Да. Все знают про украинских и российских «бабушкаш». Ты знаешь, что значит «бабушка»? «Бабушка» — это бабушка. Да, видишь, я знаю некоторые слова. Да, но «бабушка» — это интернациональное слово, как водка. Ты не думаешь, что бабушка — это некий популярный символ Украины за границей? Когда мне говорят про бабушку, я думаю, что это очень важный человек в семье. Это как моя бабушка в Португалии, по сути, нет никакой разницы. То есть, ничего особенного. В смысле, что это особый человек с большим уважением и любовью. Да, это человек, которого очень уважают. Который многое пережил, возможно, потерял кого-то из близких на войне. Ты слышал это слово «бабушка» в Португалии? Не могу сказать, что я его не слышал. Слышал, но не часто. Скорее, когда-то я его встречал, и оно мне знакомо. Всегда в восторге отзывается, мы гуляем по парку, мы проводим время, мы идем в кафе. Всегда с восторгом отзывается о наших людях спокойствие, красивые пары. Может быть, он не был в глубинке, знаешь, там, где дорога. Мы нет. ездили в глубинке, мы ездили там, где плохие дороги, мы ездили в. В черте Харькова посещали места различные, он видел, как живут бедные люди, богатые люди и ничего плохого сказать не может, говорит, это нормально, но ему нравится наше спокойствие, что у нас люди собираются и умеют проводить время. Да, я знаю, что ему нравится и Украина, и Харьков особенно, я знаю, что он в восторге от Харьковских девушек, он вот, говорит, столько красивых девушек, он еще нигде не видел. Говорят, и все такие э, позитивные, все в хорошем застроении. Есть что-то, с чем ты столкнулся в Украине, оно работает лучше, чем в Португалии? Работает лучше? Вот хороший пример. Кофе с печенькой, Забота о клиентах в ресторанах. Сервис, да, сервис. На той же автомойке, везде. Я не говорю, что в Португалии все плохо, но сотрудники более грубы с клиентами. Подают кофе немного небрежно, с грубым выражением лица. Здесь по-другому. Сотрудники реально заботятся о клиенте, всегда что-то предлагают дополнительно в подарок. Всегда с улыбкой. Возможно, причин в цене. Кофе в Португалии стоит где-то 60 центов. Здесь ты платишь 1 евро примерно. Возможно, это из-за этого? Я не уверен. Мне кажется, что это особенность культуры. Я не думаю, что это из-за цены, потому что цена в Харькове и Лиссабоне. Здесь есть хорошие рестораны, где можно поесть за 10 евро. Или здесь, если ты закажешь одно блюдо с колой, ты заплатишь 7-8 евро. И это прекрасное место. Сотрудники стараются. Я не хочу сказать, я хочу вернуться в свою страну и не хочу, чтобы меня побили, но я всегда стараюсь говорить правду, как и в футболе. Правда в том, что здесь люди больше заботятся о своих клиентах. Украинцы любят давать советы. Что я могу сказать про это? Я работаю с 10-12 людьми здесь. То есть не могу говорить за всех. Но что меня удивило, украинцы умеют делать все своими руками. Ремонтировать машину. Буквально все. Что-то построить, управлять бизнесом и так далее. Да, все. Это удивительно. Я работал с одним парнем, ему был 21 год. И он сам отремонтировал свой дом за городом. То есть он все делал сам. Своими руками? Да, своими руками. Я сам видел, это правда. Он сделал видео про мою жизнь здесь, в Харькове, чтобы прорекламировать нашу школу. Он сделал большое видео. Однажды он остановил свою машину на улице и начал ремонтировать ее. И это ему только 21 год. Но, с другой стороны, люди иногда... Ну вот смотри, я тренер. Я тренирую ребят 20 лет. Я знаю, что я хороший тренер. Не топ-тренер, но я профессионал. Я не люблю, когда люди начинают говорить... Тебе надо делать то-то и то-то. Ну, я приехал с другой страны. У меня большой опыт. Ты не работаешь в этой сфере, и ты мне хочешь рассказать, как мне выполнять мою работу. Иногда я такое встречаю среди родителей, когда они говорят, мол, давайте делать так или по-другому. Такие вот советы. Я говорю им, стоп, я приехал с другой страны. То есть на каком-то уровне ты встречаешь это? Да, с одной стороны, и это очень круто. Люди умеют делать многие вещи и могут порекомендовать что-то, но иногда хотят давать советы по моей работе. Это уже чересчур. Да-да, чересчур. Есть какая-то разница в тренировке украинских ребят и ребят из Португалии? В Португалии ребята очень креативные, эмоциональные. В Португалии много талантов. Но я не думаю, что ребята в Украине на более низком уровне. Я думаю, что в Украине нужно изменить подход к тренировкам футболистов. Потому что здесь тренера не фокусируются на одном игроке и не взращивают индивидуального профессионального футболиста. Здесь формируют команду игроков. Например, когда я только приехал, я пошел на игры, чтобы изучить технику украинских тренеров в работе с детьми. И в течение нескольких минут я услышал, как тренер крикнул «Пас! Пас! Пас! Пас!», пас Может быть, сто раз. И я спросил у тренеров, почему я, как ребенок, должен все время отдавать пас? Или если я делаю ошибку, почему вы кричите на меня? Это вопросы, о которых надо думать, Дети в 6-7 лет должны развивать какие-то техники, например, игра правой, игра левой, дриблинг, и почему мы забираем это у них. Для меня это самый важный момент, который украинские тренера должны изменить, подход к работе с детьми. Рассматривать ребенка как отдельный проект для развития, не просто ребенка в команде, которая постоянно играет в пас, выиграет и типа я как тренер такой молодец. Я использую детей, чтобы сформировать команду, но не использую мои знания, мою страсть, любовь, чтобы передать ее детям и развивать их. А есть разница в обучении вот ну, в тренерской работе португальца и украинца? Вот вы же тоже тренер. Есть разница в подходе? Ну, well, методика другая, конечно, все другое, приехал новому, нас научил, поэтому все другое, вообще абсолютно все другое, я не знаю, всем бы нашим специалистам рекомендовал бы брать португальцев к себе. Как тренеров? Как тренеров, как руководителей, да, если хотят построить что-то новое и качественное, то... Я бы, Но, кажется, ваша... не задумываясь, брал бы. Я не говорю ребятам только обводить. Ты должен думать во время игры. На тренировках я всегда ставлю ребят один на одного. Один против двоих, два против одного, трое против троих, трое против двоих. Это обстоятельства, с которыми сталкивается футболист во время реальной игры. Поэтому я создаю такие условия на тренировке и даю немного свободы ребятам. Но каждый должен играть в команде. Например, если ребенок примет три раза мяч и будет всегда стараться обводить самостоятельно, в первый раз я его подержу, во второй я скажу: эй, это командная игра! На третий раз я остановлю его. Okay. So can... То есть ты даешь определенную свободу. Да, определенная свобода, но это командная игра. Что я не могу понять, это установление жестких рамок на поле. Типа мы команда, поэтому мы должны принимать мяч и отдавать пас. Самые выдающиеся игроки в мире — это футболисты, которые обводят. Это люди, которые обводят четверых-пятерых противников. Потому что получить мяч и отдать пас — это намного проще. Если я всегда получаю и отдаю пас, через год я умею хорошо принимать мяч и отдавать пасы. Но когда мне надо обводить, когда мне надо использовать обе ноги, когда мне нужно четкое понимание, как играть один на один, я не готов к этому. Потому что всю свою жизнь меня учили только принимать мяч и отдавать пас. И как я буду обводить? Дриблинг требует определенных навыков. Ты должен видеть ноги противника, его позицию. У тебя должна быть смелость и мужество идти один на один. Если ты этого не научишься в 4, 5, 6, 7, 8 лет, а в 15 на поле тренер ему крикнет «Давай, иди один на один», игрок скажет один на один? Нет. Всю свою жизнь я играю в пас. Может быть, поэтому Бенфика открыла школу здесь. Это не просто осознать и поменять технику, но мы должны дать возможность ребятам развиваться, играть обеими ногами, принимать решения, обводить и так далее. Ты помнишь какие-то вещи, которые показались странными тебе? Возможно, какие-то нехорошие моменты. Это тоже важно знать. Со мной происходили нехорошие вещи здесь. Я не говорю, что здесь рай, а в Португалии все плохо. Я очень скучаю по Португалии. Я скучаю по друзьям, пляжу, еде, моей маме. Я скучаю по многим вещам в Португалии. Я не говорю, что здесь классно, а в других местах плохо. Везде есть свои положительные и негативные моменты. Где-то два-три раза я был в ситуации, когда мне было неприятно. Ничего плохого не произошло, но я чувствовал себя некомфортно. Однажды, где-то через три-четыре месяца, как я приехал, я пошел один в ресторан, и один парень, немного выпивший, он услышал, что я говорю по-английски. Он спросил собственника ресторана, украинец ли я. Собственник ресторана сказал, что я не украинец, что я иностранец. И парень был немного грубым со мной, он такой, что ты тут делаешь, уезжай отсюда. Серьезно? Да, но для меня такой опыт, если меня не убивают, то это нормально. Мне такой опыт подходит. То есть мне интересна моя реакция на ситуацию, это война внутри себя. Я был спокоен, не смотрел на парня, просто ел свой ужин. Он немного давил, но потом отстал от меня. И за все это время, что я живу в Харькове, у меня только один раз была вот такая вот ситуация. Один раз. Один плохой случай, да. В целом, безопасно ли иностранцу жить в Украине? Я чувствую себя в безопасности здесь. Это то, что я говорю своим друзьям. Когда я только приехал, у меня было несколько дней выходных. Я посещал бары, дискотеки. В центре Харькова в 3-4 утра я возвращался домой и не видел ничего необычного. Я не видел, чтобы люди кричали, я не видел, чтобы кто-то бил бутылки. Я видел полицию. Ты живешь в центре, да? Да, в самом центре. Я чувствую себя в безопасности. Если мы отъедем немного из центра, может, 20-25 минут езды от центра, я не чувствую себя в такой же безопасности. Но ничего со мной не происходило за эти два года. Но у тебя был такой опыт, да? Да, был. Я выезжал из центра и наблюдал за людьми. Я верю в силу энергии и чувствовал не очень позитивную энергетику в тех местах. Читалось во взглядах людей, и я не чувствовал себя на 100% безопасности. Но если ты спросишь, случалось ли что-то плохое со мной там, я скажу «нет». Я слышал истории, я читаю новости, но со мной лично ничего. Это один из тех стереотипов про украинцев, русских, жителей других постсоветских стран. Безэмоциональные. Как дела? Нормально. Здесь, когда празднуется что-то, если этот день приходится на субботу или воскресенье, Празднование продолжается и в понедельник. Люди не идут на работу, и получается, что вечеринка длится три дня. Может быть, это из-за алкоголя? Немного. Это другой стереотип. Да, мне кажется, что да. Мне кажется, что люди здесь любят наслаждаться жизнью. Может быть, это связано с жестким прошлым, и сейчас люди чувствуют себя в безопасности и наслаждаются жизнью. Наслаждаются с уважением к другим, вот так мне кажется. Например, здесь в парке Шевченко или в парке Горького мы всегда встретим ребят, которые танцуют, играют на скрипке. И я влюбился из-за этого в Украину и в Харьков, город, который я уже неплохо знаю. Так, что насчет безэмоциональных украинцев? Это вопрос, большой вопрос. Это неправда? Это неправда, и мне больше нравятся эмоции именно украинцев. Здесь я многому научился, что касается проявления эмоций. Португальцы иногда повышают голос, говорят плохие вещи друг другу, не помогают и говорят, мол, я делаю это, потому что я эмоциональный. Нет, ты это делаешь, потому что ты нехороший человек. Вот это правда. Здесь люди проявляют больше уважения к другим, не делают всяких пакостей друг другу. И так сложилось, что люди не тратят свое время и эмоции на неважные вещи. Зачем мне при встрече незнакомца обнимать его? Целовать и так далее, потому что я эмоциональный? Для меня это не эмоции, это норма. К примеру, у меня был день рождения, и я плакал целый день, потому что люди столько для меня всего сделали. Подарили мне вышиванку, шарики, все пели. Вот это было эмоционально, потому что это день рождения координатора, и людям нравится моя работа. Как мне кажется, украинцы более естественны в этом вопросе. Если они кого-то любят, они эмоциональны, и они заботятся о человеке. Если человек им не интересен, они не тратят на него время. Если ты любишь человека, тебе не надо постоянно это подтверждать. Это. обнимая его, говоря, что ты любишь его или что он такой хороший. «Зачем мне раздавать зря свою энергию?» Если я делюсь своими эмоциями со всеми, я постоянно теряю энергию. Я должен тратить свою энергию только тогда, когда это важно. Например, когда я был один здесь в самом начале, иногда я чувствовал себя очень одиноко и звонил Кандаурову. Моему другу и коллеге здесь, и он чувствовал, что я чуть не плачу, потому что у меня плохой день или еще что-то. Он сразу же приезжал, и мы шли куда-то выпить немного. Он всегда поддерживал меня, говорил, ты сильный, ты хорош, ты хороший координатор, поддерживал меня. Это то, что мы называем настоящей дружбой. Это настоящая дружба. Вот еще один пример. Вчера я был один и подумал вот о чем. Иногда тебя приглашают на ужин и говорят, мол, тебе надо прийти. Но ты не хочешь идти. Здесь, в Украине, я поменял отношение к этому. Если я не хочу идти, я не иду. Если ты не хочешь говорить со мной, забудь, я тоже не хочу говорить с тобой. Я научился здесь этому. Не трать свое время. Не трать энергию на неважных людей. Зачем люди ведут себя так, как будто они эмоциональны, и им надо всем это доказывать и тратить время на мелкие и неважные детали? И люди думают, мол, вот это парень хорош, он такой эмоциональный. Здесь люди прямолинейны. Если хочешь, делаешь. Нет, значит нет. Это не всегда работает идеально. Я не хочу сказать, что португальцы плохие, а здесь все хорошие. Все всегда имеет положительные и негативные оттенки. Я скучаю по моему другу. У меня три-четыре друга в Португалии. Они эмоциональны, но по-настоящему эмоциональны. Он меня обнимает со слезами на глазах, потому что он любит меня по-настоящему. Я его называю братом. Да, он, мне кажется, каждый день встречается с какими-то, так сказать, нюансами жизни в Украине. Потому что, жить ну, в Украине то, что... Не, это не жить в Европе и ну, например, в ну, например, ну, а что, у него есть квартира, есть жена, есть работа, приехал, уехал и все. Ну, у нас жизнь-то специфическая тоже. Ну, согласен. Но он же не ездит в глубинку, например, где ну, надо в туалет не... на улицу выходить. Почему? А почему вы так думаете? Мы Ходит? недавно были на турнире, да, и мы ездим по области, вы участвовали, наша команда старших по, э, в об... первенство области, чемпионат области, кстати, стали... На первое место заняли, золотые медали выиграли, Мы Ваша ездили, школа. да, мы ездили вот, буквально недавно. Ну, не знаю, там в раздевалку какую-то, там с холодной. Туалет на улице. И, туалет на улице. И, да, да, и он, Нормально. Ну, мы в маске одели, зашли туда. И, да? как бы, да. и что он говорит? Но он был в шоке, говорит, это для ну, свинарники для Он говорит, это здесь свиньи живут и все такое. Я говорю, нет, это наш туалет. В Украине все дешево. Ну, как сказать? Не так уж и дешево? Ну, такси дешевле, да. В принципе, многие вещи здесь дешевле, но сфера обслуживания дешевле, чем в Португалии, так? Да. Но если ты хочешь купить машину или iPhone, о, машины это ужас. Здесь совсем немного дешевле, чем в Португалии, но не так, что я приехал с сотни евро, и я тут король. Это не так. Если говорить про аренду квартиры, например, то квартиры стоят где-то так же, как в Португалии. Да, примерно так же. Я вот недавно интересовался ценой в центре Харькова. Помню, я увидел объявление об аренде гаража в центре. Я спросил у хозяина, мол, сколько ты хочешь. Он ответил, 400 евро. Маленький гараж, но хозяин такой, это центр. Здесь в центре Харькова цены улетели в космос. Сколько денег нужно на жизнь в Харькове? Я думаю так, если поделить города на уровне от 0 до 10, Лиссабон на 8 уровне. Харьков на шестом. Я как-то работал в Швейцарии. Я проехался немного на такси, где-то пять минут. Мне это обошлось в 20 евро или около того. Ужас. Здесь за 3 евро я могу доехать в другой конец Харькова. Если рассматривать эти уровни, я, конечно, не могу говорить за все страны. Но давай представим, что на десятом уровне Париж. Лондон, Нью-Йорк, возможно, Лиссабон будет на седьмом-восьмом уровне. И Харьков на пятом-шестом уровне. А ты пробовал жить в других городах Украины? Я был в Киеве много раз. В Киеве цены чуть выше. Если тут 5, то в Киеве может шесть половиной, где-то так. То есть это еще не Лиссабон, но уже близко? Да-да, очень близко. Во многих сферах Киев может сравниться с Лиссабоном. Например, что касается цен в ресторанах. Украинцы не боятся холода и могут пить, например, пиво при минус десяти на улице. Да, но холод здесь другой, чем в Португалии. Здесь при минус 10 я могу выйти на улицу, конечно, в теплой курточке. Серьезно, при минус 8, 9, 10 я надеваю вот эту футболку, поверхнюю теплую куртку и иду на улицу. Холодно ли при минус 10? Да, холодно. Но это не тот холод, что в Португалии. Там при минус 3 люди умирают, потому что это другое ощущение холода. Здесь я, как португалец, ощущаю сильный мороз. Когда на улице минус 15, 16, 18 где-то. Это реально холодно. Минус 7, 8, 9 – это нормально. Иногда иммигранты из Украины, России, которые переехали в Португалию жить, критикуют медицину в Португалии. Они говорят, мол, в Украине, в России медицина работает намного эффективнее. Тебе не надо ждать месяцами какого-то врача. Ты можешь приехать в поликлинику и тут же попасть на прием к врачу. Что ты думаешь про это? Я думаю, что это неправда. Здесь у тебя будет хорошая медицина, если у тебя есть деньги. У меня маленькая дочь, и я должен платить за все. Тебе постоянно надо за что-то платить, за то, за все. То есть, система, которая называется бесплатной медициной, она недоступна для людей без денег. Ты это хочешь сказать? Да, да, именно это. Когда у меня родилась дочь, и я был постоянно в клинике, я не мог перестать думать о том, как люди без денег могут позволить себе медицинское обслуживание. Ты буквально должен за все платить сам. Когда я привез жену в роддом, они мне сказали купить какие-то какие простые вещи, типа салфетки, чтобы вытирать пол или что-то такое. За все тут надо за все платить. И я не понимаю, как люди без денег могут позволить себе родить ребенка. Украинцы пьют водку каждый день или, по крайней мере, постоянно. Нет, я так не думаю. Если ты спросишь меня, много ли алкоголиков, да. Это бедная страна. В бедных странах всегда много людей злоупотребляют алкоголем. Но этот стереотип, что люди пьют, как сумасшедшие... Я работаю со многими и встречал многих людей, они живут обычной жизнью. Ну ладно, сегодня я пойду на день рождения к своему коллеге. Конечно, сегодня там люди будут пить алкоголь. Например, я вижу людей на улице, они пьют что-то. Но это стереотип, что люди пьют постоянно. Это неправда. Типа, с утра выпил водки. Да, да, типа, с утра пьет водку. Такого нет. Я тебе и вот что скажу. Я работал в Ирландии примерно месяц, и мне кажется, что они там пьют больше, чем здесь. За границей люди думают, и я уверен, что у них есть основания для этого, что в Украине много коррупции. Ты встречался с коррупцией здесь? Кто-то просил у тебя взятку? В Украине много проблем с деньгами. Я знаю людей, которые борются со всех сил, чтобы выжить. Люди не спят, работают на двух-трех работах, чтобы платить по счетам. Арендовать жилье очень дорого. Ты пойдешь в супермаркет. Как это вообще возможно, что доктор зарабатывает 300-400 евро? Как за такие деньги оплатить жилье, мобильную связь, купить продукты? Знаешь, я часто думаю, как другие люди живут, и это меня реально тревожит. Я встречался со многими людьми, спрашивал их об этом. Например, я знаю врача, который подрабатывает таксистом. Другие работают на нескольких работах, что-то продают, не всегда легально, какие-то фрукты или еще что-то, чтобы выжить. Почему я об этом рассказываю? Если ты принимаешь во внимание эти моменты, ты понимаешь, почему коррупция существует. Если у тебя нет денег, ты работаешь полицейским, люди дают тебе 100 евро, и это может половина твоей зарплаты. За то, чтобы ты изменил, может, одно слово в протоколе. Я помню ситуацию, когда мы с женой были в ресторане. Она пила чай, я выпил бокал вина или что-то еще, не помню. После ужина мы вышли, сели в машину, и как только она завела машину, подъехала полиция. Но Анна не пила, она сделала тест. Полиция, кстати, давила немного, типа «давай, делай тест» и так далее. Полиция знала, что мы пили алкоголь, но Анна не пила, только я пил вино. Я потом долго думал насчет этой ситуации, как эти ребята узнали, как они смогли так быстро приехать, только мы сели в машину. Потом я спрашивал знакомых насчет этого, и они сказали, что в некоторых ресторанах сотрудники информируют полицию, когда кто-то пьет и садится за руль. А потом полиция делится взяткой с ними. Ну, это своего рода коррупция. Да, это небольшая коррупция. Но почему я тебе об этом рассказываю? Это нормально. Если у тебя нет денег и тебе надо выживать. Ты пьешь португальское вино здесь? Топ-вопрос. Я как раз хотел кое-что сказать насчет этого. Португальское вино очень хорошее. И почему, когда я иду в ресторан или супермаркет, я вижу Чили, Испания, Франция. Но почему Португалия не экспортирует свое красное вино? Есть один, два небольших магазина здесь, где я могу найти португальское вино. Когда хочу выпить именно португальское вино. Это меня так расстраивает, потому что у нас такое вкусное вино. Знаешь, я не к тому, как обычно португальцы говорят, мол, в Португалии все самое лучшее, это неправда. Но у нас реально хорошее вино. Португальское вино получает много международных премий, и почему, когда я в Швейцарии, Шотландии или еще где-то... Почему я не вижу такого предложения португальских вин, как испанских или французских? Португальское вино так не продвигают. Люди должны подумать об этом, потому что португальское вино на самом деле высокого качества. И это огромный рынок, 40 миллионов человек. И ты знаешь, Харьков — это большой город, здесь много предприятий, много людей с деньгами. Здесь много людей из Марокко, Саудовской Аравии. Здесь, в Харькове? Да, я знаю многих людей, которые предоставляют услуги студентам. Они сдают им квартиры или у них бары, студенты ходят туда, или сдают им в аренду еще что-то. Или что-то продают или помогают с оформлением документов. Эти ребята реально зарабатывают много. Почему мы не продаем им португальские продукты? Как думаешь, есть какая-то одна вещь, которую можно было бы изменить в Украине, чтобы сделать жизнь здесь немного лучше? Мне повезло, что я живу в Украине в городе, в котором мэр, он умер месяц назад или около того, он сделал здесь огромную работу. Город очень красивый. Харьков на самом деле замечательный город. В Харькове много людей с деньгами, они занимаются бизнесом. Здесь город живет очень динамично. В 6 утра уже все работает и в 10 еще никто не останавливается. Если бы не воровали так много денег... Знаешь, я вот что хочу сказать. Если это интервью поможет хотя бы одному человеку, это значит, что мы сделали что-то хорошее. И мне кажется, что в этом мире людям надо быть менее эгоистичными. А политики во всем мире очень эгоистичны. Почему эти люди воруют миллионы? Может быть, они воровали бы чуть меньше? Не воровать вообще идеально. Но зачем им 10 Феррари, 10 Порше, 10 девушек? По одной девушке в каждом городе, многие из них с большими машинами. Это миллиарды евро, и люди нуждаются в этих деньгах, чтобы купить себе еду. Но у людей есть возможности заработать деньги в Украине? Да.